Он уж меню за собой потащил. Всем привет, друзья. Сейчас время 5 часов утра. Мы снова приехали с Сергеем на рыбалку в надежде поймать сазана. Хочется поймать трофейного сазана. Ну, думаю, что выход будет часов с 7 до 10 утра. Поэтому сейчас выставляю удочки и буду пытаться ловить сазан, друзья. Все, удочки выставлены, время без 26 Поставил я одну на 20-мм бойл со жмыхом клубника, а бойл сливовый, бойл тонущий. А вторую поставил тоже жмых клубника с бойлом на 14 мм, с ниткой такой быстросъемной, тоже сливовый. Вот он у меня в прошлый раз работал, этот был 14-мм. Сергей поставил удочки просто на жмых с одним крючком. Классический вариант. Остается ждать поклевки. Надеюсь, она будет. Сейчас сделаю два полотка, один длинный, сантиметров 15, наверное, 17. Второй покороче сантиметров 10 на запас. И буду экспериментировать с глубинами. Ближе дальше кидать. Потому что пока сколько уже? Минут 30. Одна небольшая потяжечка была такая. Сантиметров 30, наверное, размотала. На фрикционе и остановилась. Дернул пару раз хорошо, прямо и поравился. Или, мне кажется, он вправо прям утащил ее, нет? Не ну, кинул далеко, она вывела. Ну, вообще, да, у него. Ее надо тянуть еще. Ну да. Кто-то там однозначно... Должен быть. Говнят? Нет? Может, кто-то мелкий просто? Здесь, наверное, скорее всего карась попался. Шипнула, течением глубину такой сделал. Щука. <смех> Щучка нажмых. Оригинально. Ну, видимо, кто-то подбагрился или кто-то кормился возле жмых стоял. А я, я же червей личинок майского жука абсолютно. А, <смех> ты его хитрый ход сделал. Я думал, ты чисто нажмых без червяка. Да ты чё? А. Разговор, чувак. Тяжку. ага косяк большой есть хороший первый главное его не упустить еще не хочет даже двигаться. Пошел по берегу. Оп, в обратку. Это не не давай что-то Вообще не, не поддается. Ну он Дождался. Поклевки. Там идти, странно. Ну да, кстати. А, так он забагрился. забагрился. Как он так подошел? Я поэтому и говорю, что он не, оп, не поддается. Сазан неплохой. Вот и отцепился сразу. Подошел покушать. Заклонничок. А, да. Зацепился. Такой. Килограмма два. Есть в нем. Точно есть. Ну, да, может быть и больше точно. Ну, первого, как говорится, отпускать нельзя. Пусть пока будет, будет покрупнее, отпущу. Первый есть. Подошел перекусить, видимо, и плавником зацепился за крючок. Как говорил, если будет что-то покрупнее, конечно, этого отпущу. Хотя он по размерам вполне себе проходит сергея поклевка похоже на сазанчика да ты что угу. вот так хорошо клевал Карась. Ну, карась -то, карась -то Да, карась, кстати, совсем неплохой был. Поклевку Сергея. Like a Соседи тут у нас появились. Такие прикольные. Свежую травку пощипать кайфовое. шерсти на нем есть какая-то рыба она мне пикала карасик похоже Что сегодня такое? Прям какая-то интересная ситуация. Все подряд. Он карась тоже подбагренный. Давай. Жарю хороший карась. Но ну, у меня еще с прошлой рыбалки карасики. Дальняя сработала, который оставил разматывает сильно. Надо бежать быстрее. Да, Траит ее, конечно. Добро. Хорошо, что привязал ее. Размотала почти всю катушку. Да, дряковано. Ух ты, как он тащил ее! В Фух. хух, успел, почти всю катушку размотал. Конечно, Ну да. Хух. Ты можешь подойди сюда? Да, сейчас. Не, нормально. нормально. Слушай, сколько он размотал-то ее. Но он уже здесь. Судя по шпуле. Сейчас начнет немножко он тут упираться. Не хочет показываться. Оп. Отлично. О, хороший, да. Пятачок. Класс. А, взялся как он у нас за верхнюю. Он тут нижнюю прихватил. Хрюк-хрюк. Вот такой вот красавчик. Отлично. Я доволен, как и обещал, тебя, дружочек, буду отпускать. Хороший ты, конечно, Килограммочка два с половиной. Расти до трофейных разов. Замена. Решил я одну удочку переставить на дальний мыс. Снял с того места, где мы сейчас находимся, поставил. Пришел назад одеть москитный костюм, потому что машка очень сильно атакует, грызет. С утра не такое количество было ее, а сейчас солнышко жарко. Она прям как сцепи сорвалась. Одел, налил чаю, попил чаю, слышу пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Понеслась. Прошло буквально, я говорю, минут 20. И влетел такой 4 с плюсом Сазанчик. И, ну, я думаю, наверное, все-таки там ближе к 5. Ну и как обещал, я первого, который попался мне в районе 2-2,5 килограмм, выпустил. Но ну, надеюсь, что это не последний Сазан на сегодня. Сегодня нам везет на соседей. Главное, чтобы сейчас Серегина Удочка опять не пострадала. Стреноженный. Почти аккуратно обошел. Ну да, старался, видишь, обходил. Все-таки конь это не баран. Жарко, конечно. Вообще никто не спорит. Жара такая невозможная. Жарко тебе. Нам тоже жарко, ты не поверишь. Еще эти в этих анти-москитных сетках. Вот это, да? Я только перекинул, какой-то серьезный тут друг у меня. Так, вот это он разматывать начал, сейчас еще одно мне соберет. бы без подсак. Он такой, килограмм на два. А подсак-то он там далеко. Только перекинул я ее. Так, тут что-то тоже. Нет, я его так попробуем. в принципе, небольшой. Вовремя. Да. Такой вот килограмма два, два с половиной. Но у меня уже есть сегодня хороший сазанчик, да. поэтому этого я отпущу. Давай, а, Молодец, обрызгал меня всего. Красавец. Снова пришли друзья-соседи к нам в гости свежую травку щипать и конь с ними. уже один постриженный я пока потихоньку заодно за подсаком схожу. Не форсируй. Сейчас чуть поближе подведешь, я заберу подсак. Так, думаю, с какой стороны зайти. Оп, дома. Вот. Поздравляю. Спасибо. Хороший. Дома. Все. Огонь. Сергей решил поставить тоже бойл сливовый на 16 миллиметров, и у него практически сразу произошла поклевка сазану. То есть до этого у него был червь, либо просто крючок, а все-таки бойл работает уже вторую рыбалку, срабатывает бойл слива на 14-16 миллиметров. 20 мм я ставил, но он не сработал сегодня. Ну, возможно, просто нужно дольше ждать, потому что 20 мм, в принципе, он рассчитан на более крупного сазана. А у меня терпения не хватало. Ну, поклевки нет, но стоит такое ощущение, что нет просто рыбы. Поэтому переставил на 16 мм и поклевка произошла. Но двадцатки, 20 ки конечно, я тоже буду. 20-й, 24-й в дальнейшем летом буду использовать для того, чтобы попытаться поймать трофейного сазана. все карасили что-нибудь такое. Да нет. Нет, нет, нет. опа па па па папа Он аж меня за собой потащил. Что-то я даже за камерой за боковой не пошел. Я хотел барашка отогнать. От удочка прям на удочку шел. В этот момент поклевка. Вообще не дается, слушай. Нифу, За... не Зацепил. Зацепила нодочка мне. Ну ладно, это не страшно. Но он не дается от слова совсем. Никак. Я его не вывела. немножко подустанет что ли я в этой антимоскитной сетки я не вижу он у меня под или надо по-моему прошел я удочку только что нет здесь где он есть вот он. Опа! Улочка, по-моему, с тобой. Чуть-чуть его. Вот такой за пятерку, судя по всему. Гуляем теперь обратную сторону, но он уже от удочки не избавится мне. Интересно я так, если... Попробовать наполовину бланком отрабатывать. Далеко еще. Барашки нас тут оккупировали с тобой. Ну давай, успокаивайся вдруг. Давай, давай. Успокаивайся, подходим потихонечку. Никак он развернуться не хочет. не не серг разворачиваю потихоньку Опа, дома Ух, хорошечно красавчик. да по более пятерки будет О, кайф адреналин аж руки дрожат такой красавчик попался не ожидал я конечно килограмм 6 будет точно в антимоскитной сетке конечно хорошо но очень жарко а ее снимаешь машка мучает теперь я знаю если у нас было закончится у кого взаимы можно будет попросить натурпродукт погода резко поменялась на нас надвигается гроза клев прекратился сейчас я освежу Оснастки поставлю новый жмых, новые бойлы. И минут 30-40 понаблюдаю за удочками. Если клево не будет, то буду собираться. Даже как-то далековато, пожалуй, вот так. Под вот в глаза лезет вместе с мошкой. Клев практически прекратился, такие несильные поклевки, небольшие потяжки, мощных сазания поклевок, таких с рывками, с разматыванием фрикциона больше не было. И мы приняли решение собираться и ехать домой. Сейчас время где-то в районе 5 часов вечера. Думаем, что на вечернюю зорьку особо активного клева не будет, поэтому будем собираться и уезжать. Ну что могу сказать, рыбалка сегодня была такая импульсная. 20 минут активного клева, там сразу несколько удочек или одна за одной, или только забросил, сразу поклевка. Потом час-полтора часа тишина. Находишься в таком полудреме, прячешься в тенечке от астраханского сильного солнца, палящего от надоедающей злой машки. Самое интересное, что были буквально недавно на рыбалке. Машка присутствовала, но она была не такая злая. И редко пользовались антимоскитными костюмами. А сегодня без них просто вообще невозможно, потому что она лезет везде, кусает, грызет. В общем, активной сегодня была только мошка, в отличие от сазана и от другой рыбы. Но мне в целом, в принципе, рыбалка понравилась, потому что сазанчик попался достойный. Я начинаю расти по размеру рыбы, по весу рыбы. И это хорошо, дальше будет больше. В этот сезон очень хочется, конечно, поймать 10+. плюс. Ну, в идеале, конечно, переплюнуть рекорд, который у меня был, 12 килограмм по сазану. Надеюсь, это мне удастся сделать в этом сезоне. Собираемся мы, а вам спасибо всем большое за просмотр и до встречи, друзья. Пока!